Йога для радости. Надо йога. Современная наука доказывает, что все сущее – это всего лишь вибрация. Там, где есть вибрация, должен быть и звук. Так что все сущее – это звук. Основные звуки этого сложного смешения звуков – это а, «А», «У» и «М». Если не использовать язык, вы сможете произнести только эти три звука. «А», «У» и «М». По-разному располагая свой язык в ротовой полости, вы можете смешивать эти три звука, чтобы получить все остальные звуки. «А», «У» и «М». Это основа всех остальных звуков, которые можно произнести. Они называются базовыми или универсальными звуками. Если произнести эти три звука вместе, вы получите звук «Аум». Только эти три звука система может производить естественным образом. Если вы произнесете эти три звука правильно, то разные аспекты вашего тела будут активизированы и заряжены энергией. Вы заметите, что когда произносишь звук АА, Вибрация начинается чуть ниже пупка и распространяется по всему телу, потому что это единственное место, где встречаются и перераспределяются все 72 тысячи нади, или каналов энергии. Это центр жизнеобеспечения организма. Произнесение «А» укрепляет его. Если произнести звук «У», вы заметите, там, где сходятся ребра, есть мягкая область. Вибрации начнут распространяться оттуда и будут двигаться кверху. Если произнести звук мм, то вы увидите, что вибрации начнутся от основания горла и в основном будут распространяться в верхнюю область вашего тела. Произнесение этих трех звуков приносит невероятную пользу. Если вы страдаете от каких-либо психологических расстройств, например, чрезмерного чувства страха, кошмаров, нестабильности в разуме и теле, если у вас слабое телосложение, если вы слишком часто болеете, особенно это касается детей с расстройством внимания, ежедневное произнесение этих трех звуков на протяжении нескольких минут приведет к огромным изменениям. Произнесение этих трех фундаментальных звуков по отдельности активирует три части ваших легких, то в свою очередь активизирует три основных сегмента тела нижний, средний и верхний создавая необходимую основу для ощущения удовольствия от жизни и радостного существования. Вот несколько рекомендаций, которые обеспечат оптимальные условия для занятий и значительно улучшат ваше восприятие практик. Пожалуйста, выключите мобильные телефоны, либо поставьте их в бесшумный режим. Не рекомендуется проходить программу на полный желудок или сразу после приема пищи. Пожалуйста, сядьте выпрямив спину так, чтобы вам было комфортно. Положите руки ладонями вверх, не скрещивая их. Эти условия подготовят вас к тому, чтобы быть в повышенном состоянии восприятия и позволят получить наибольшую пользу от практик. Эти практики безопасны и очень просты. Ими может заниматься любой. Обучаться практикам может любой по достижении 7 лет. Если вы носите очки – Пожалуйста, снимите и отложите их на время занятий йогой. Сядьте по-турецки, скрестив ноги перед собой, положите руки на бедра, ладонями вверх. Внимательно прослушайте инструкции перед тем, как приступить к практике. Широко откройте рот и произнесите звук. произнося звук до полного выдоха. Мы сделаем это семь раз. Затем округлите губы и произнесите звук произнося звук до полного выдоха. Мы сделаем это семь раз. Затем, закрыв рот, произнесите звук Звук «М» произносим семь раз в процессе следите за тем, в какой области тела происходят вибрации. Звук «А» создает вибрации вокруг вашего пупка. Звук «У» в точке, где сходятся ребра. И звук «М» концентрируется у основания горла. Теперь сделаем это вместе. Положите руки ладонями вверх, выпрямив спину так, чтобы вам было комфортно. Пожалуйста, закройте глаза. У... Uh... Не торопитесь, не торопитесь. Медленно, очень медленно, откройте глаза.